Всем привет, с вами Мишани, канал Куда Сходить в СПБ. Мы с вами продолжаем изучать уникальные дворы Санкт-Петербурга и сегодня отправимся во французский дворик. Ну что, погнали? That... Наш дворик находится на улице Молдогуловой, дом 3, станция метро Ладожская. I'd never say goodbye